новый рекорд 205 метров. На, соси. А, где там лунка? Я в упор не вижу лунку. Алло. Франкин, догоняй. Та последний, та то топосная макака. В Африке горы вот такой, вышины. Песок. ха ха ха ха ха ха ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я должен. Оу-да! Берди! Берди! Франкенберди. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, мы продолжаем проходить GTA 5. Чё там сквякнул? Эй. Эй, что ты там вякнул? Эх, промазал. <laughs> Окей. Ладно, переходим, короче, к Майклу. У него, в принципе, нет заданий. Вообще нет заданий. Но, но, но, но, но, но, мы с вами... Замутим, короче, встречу Майкла с этим с Франклином Да Майкл у нас дома Сейчас мы звякнем Франклину Соберись, твою мать А, ну типа Типа он горюет Ладно, типа он горюет, окей Костюмчик, хорошо Костюмчик, все дела. Выпить надо вискоря. Где-то здесь у меня стоит бутылочка. С горя, с горяча. Так, ну и отлично. Кратить пить. Много вредно. Много вредно. Стаканчик хорошо. Много вредно. Так, ладно. Звоним э, Франклину, так у меня какое-то сообщение Только что поступили, понятно Где у нас тут, контакты Аманда, Дирижабль Можно с Дирижаблем поболтать э, О, Франклин Встретится Франклин, hey, hey, привет What's парень Хочешь составить man? компанию старику? Oh, стариком? Sure. Конечно, я с тобой, брат, если план сорвутся, а, позвони мне или касселить. еще что. Great. Супер, я еду. Ништяк. Франклин вас ждет. Окей, Франклин нас ждет. И поедем, наверное. Блин! А Порше... Парше-то я просрал, да, где-то, что ли? Да ну нафиг! Я такую тачку просрал, да? Ай, блин. Ну ладно, поедем на этом. Поедем на этом корыте. Так, ладно. Едем за Франклином. Едем за Франклином, где он меня ждет. Он меня ждет у себя дома. Недалеко. Почти соседи. Блин, а где же я паршита оставил свое? Я вот не помню, если честно. Это не есть хорошо. Может она где-нибудь на штрафстоянке находится? И, короче, я думаю, поедем с вами, э -э, поиграем в теннис. Да, поедем, поиграем в теннис э -э, с Франклином. Я думаю, можно. Тем более вы в э -э, комментах писали, то, что можно в гольф, либо в теннис ходить. Насчет клуба вы не писали. Клуб, Значит, сгоняем, короче, как-нибудь в другой раз Вот Но в клуб надо будет обязательно, потому что Майкл все равно, ну, до сих пор торчит, короче, Франклину Бутылку пива, как он, помните, я обещал-то вначале было такой, было такой разговор Так, окей, мы приехали Франклин ждет, вас, нажмите Е так, вместе с друзьями вы можете побывать в разных местах, таких как кино, теннис. Эй, брат. Так, окей. Поехали. Смотри, в гольф можно сгонять. А где теннис у нас? В смысле? Дарт, смотри, есть. Так, а где теннис? интересно девки пляшут по 10 штук в ряд блин ну бухать это днем это хреново надо вечером ехать бухать окей ладно ладно поехали в кинотеатр тогда, чё или а поехали в гольф пофиг поехали в гольф Режа, знаете, всегда отображается натурально. Открыть карту, чтобы увидеть все доступные занятия. В это? Еще бы научиться играть, как Жалко, что нельзя, короче, здесь а, там, допустим, попивку, да, взять с собой. Опа, проехал поворот. С собой попивку типа взять там. В гольф поиграть, кока попить. было прикольно. Так, не туда. Там у нас ремонт дороги. О, нифига себе разогнался. Ух ты. Че-то подзагрузилось. Аж это. Аж зависло все. Аж пришлось врезаться. Да ты что-то ранишься-то? Уйди. Та тут. Так. Мы почти приехали. Здесь, именно вот на этом, да. Здесь, наверное, только один гольф-клуб, да, такой крутой, Если типа. Гольф, Если хочешь, чтобы тебя разделали под орех, типа, что то там. Давай в гольф, что ли? Давай в гольф. В принципе, я думаю, Франклина и... Майкла не, не будут на них, короче, эту... ментов вызывать. Пошли. Чтобы сыграть в гольф, нажмите Е e в зону за участие 200 ваксов. Погоди, а сколько у Майкла денег? 531. Одна тысяча. Прикинь, можно еще и бизнес купить. Ну окей. В принципе. Цель игры в гольф вывести мяч из стартовой зоны. Идти на площадку с лункой грин. И забить в лунку минимальным количеством ударов. Окей. К мячу можно подойти пешком, подъехать на каре. Или перенестись мгновенно. Понятно. Давайте Окей, погнали. Так, клюшку мне дали. Так что, погнали. Перейти к T-Caps, отчетная карточка тап, выйти. Так, при участии в спортивных играх ваша сила будет расти, что позволит вам быстрее подавать мяч в теннисе и выполнять особый мощный удар в гольфе. Так, э, я все понимаю. Давай, садись. Я все понимаю, только... Hey, man, you know old, туда мне ехать? А, вон туда? Выше? По газону можно ездить? <laughs> так, а где... А, а где... Вот это? Подойдите к Ти. Ти где-то дома сидит. Так, ну я подошел... А, во. Окей, смотри. Мне нужно зафигачить... О. Это сила удара, да? Так. Мне нужно зафигачить... Вон там лунка, да, самая такая, которая далеко нарисована. Нажмите замах. Когда крышка дошла до высшей точки, замах ударить по мячу. Блин, я, конечно, ничего не понял, но... Окей. Ладно, бьем вот так. Лоп. А, не понял. Понятно. Сила 89%. Короче, вот так как-то. Ладно. Новый рекорд 205 метров. На соси. Вот так. А франклин сам да нифига себе сила 100 сто процентов поехали ну не знаю знаешь теннис наверное как-то по поактивнее такая игра да, теннис Там хоть прыгать, бегать. Футбол бы был бы здесь, вообще было прикольно. Так, окей. Желтая это мячик Франклина, наверное, да? Так, ладно, погнали. Давай пробуем еще раз. Хлоп! А что я не ударил-то? Хлоп! Хлоп! 93% удар. Сила. Нифига не рекорд. Над бы над бы Блин, как он сто процентов бьет? Нечестно. Exactly playing, huh? Опа, а кто Кар спер? А вон. <laughs> Я думал, не успели отвернуться уже к машину сперли. <laughs> да, поехали. Да, да, скучновато, скучновато. Гольф это скучновато. Смотри, как батька бьет. Где мой мяч? Где мой мяч? Смотри. Сейчас чисто в лунку. Флоп. Флоп. И смотри, смотри, четко. А, нет. Почти четко. Отлично. Че, во время Гринча? <смех> <смех> не попал, не попал. Сейчас моя очередь. <смех> а что ты обоссался что ли? Ой, а -а -а, я тебе что-то разбил? Ну ладно, нормально. Держись, мужик. Атаманом будешь. Так, где мой мяч? А -а -а, где там лунка? В смысле, где лунка? Я в упор не вижу лунку. А, вот. это чё за удар-то, блин? Смотрел, сейчас попадет, стопудово Но нет. Не попал. Хлоп! Блин. Так, ладно. Сильнее чуть. Оп. Чуть-чуть, блин. Можно так. Фу -фу -фу -фу. Боги. В смысле? Пар. А что-то я не понял. Действ... Я реально не понял. Так, короче, пять, шесть. Я типа выиграл, да? А, к следующему ти. Я типа выиграл, я не понял. Эх. Блин, <смех> не попал, хотел опять его толкнуть. Так, ладно, к следующему ти. А он первый бьет, да? Блин, как он сто процентов бьет? Смотри, смотри, Батька рулить. Батька, рулить. Я попробую процентов. Смотри. И хоп. Блин, 98. Но ну, все равно нормально. О, новый рекорд. Ваш самый длинный драйв. Окей. Так. Куда меч-то улетел? Пофиг побежим. Пробежимся. Франкин, догоняй! Та последний тота басанная макака. Так, где меч? Вот меч. Сейчас прямиком к лунке лоп 100 процентов идеальный удар о да какой какие нахрен деревья нечестно деревья помешали не играбельная позиция почему у него неиграбельная играбельная позиция смысле ну так нечестно Так, не вообще ни капельки нечестно. Ты, <смех> че это было? <смех> так, там опять дерево. И, -и, -и хлоп, Блин. Сам краб. Забадаю, забадаю. Excuse me, понятно? Excuse А чё это, Франклин не бил? А, высокая трава снижает силу удара, понятно? Лоп. Ой, я, наверное, перекинул сейчас. А нет, нормуль. Not bad, not bad, Ты охренела! Слышь, боги. А если тебе клюшкой шизануть? Плюс два, плюс два. Я все равно впереди, да? Получается, наверное. Франклин, Майкл плюс два. Я короче не понимаю, как читать, как понимать. Так, ладно, идем к следующему Ти. Оп, подсрачника. В смысле? Вот так вот, вот вот прямо вот так вот, что ли? Ну ладно. Поп, сто процентов идеальный удар. Шлепс. Оба мы перекинули, короче. Давай, давай. Догони меня, если сможешь. Я еще могу как стрекать, сделал прыгать. А, -а, а, в Африке горы вот такой, вышины. Мужики, что интересного? Что там? А, на самолет смотрите. Чё клюшки то побросали? В смысле? Я играю, не надо. Не надо, стой! Нет. Охренел вообще. Так, бунка. Там? Я бью. Вот так. Блин, переборщил, наверное, да? Не, ну нормуль. Смотри, учись, как She. это делать профессионалы. Подвинься. Смотри, вот лунка, да? Вот она, лунка. Видишь лунку, да? И, -и хлоп. Э -э! Там какой-то магнит стоит. Ветер, ветер подул. Ха -ха -ха -ха. Не один такой косой. Но я все равно лидирую, получается. Погнали. К следующей точке. Да-да. Вот Сейчас как запульну, сейчас как запульну. Лоб сто процентов, идеальный удар. У меня просто идеальные удары. И даже дерево не задел. Все четко. Какой-то hey, okay? kind of коронавирус. нормально Поехали прокатимся. Что-то я задрался пешком садись давай давай садись ля-ля-ля-ля блин я думал <laughs> я, я думал это не успеет сесть ладно где мой мяч так и Хлоп, блин, не получилось стопроцентный удар. Да смотри, можно перекинуть и в этот э, озеро, но все равно на грине. А песок, песок, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха. давай, раскариака, йо, все, на грине. Так. Моя очередь. А -а -а, где лунка? Так, погоди, я не вижу лунку. Короче, лунка где-то вон там. Вот здесь. Я ее не вижу, правда. Просто. Опа, видал как? What? Что в Все равно хорошо. Пар. С легким пар. Ха-ха. Ха-ха. Промаш. Hey. Двойной боги. Я не понимаю вот эти вот штуки, короче. Хар, пар, двойной боги, э боги просто какие-то... Хол ин уан какой-то. Вообще непонятно. Че, обратно, что ли? Хочешь скупаться? Эй, сори. Эй, сори. Клюшку потерял. Ты клюшку потерял. <laughs> так, смотри, через озеро надо перепнуть. Сможем? Смогем? Да, смогем, по-любому. Смотри. Хоп! И все. В реале бы я обязательно на озеро бы ударил. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Нифига, смотри, как будто, блин, баскетбольный мяч так отскакивает. <соединяющие> неплохо, неплохо. А если в воду попадет, я должен буду это... одна стрелять бить ударять Может еще интересно есть под водой франклин давай за мной освежись охлади свои трахани как сан-андреся говорят Интересно, откуда он э, клюшку достал? Он же когда под воду прыгнул, короче, он бросил ее вроде как. Не в карман же урал. Ой, та-та-та-та. Прикинь, так девахи идут, и им просто в он садовнику под сраку. Надо bad, надо bad. Давай, давай, догони, догони Пешочком, блин, прогуливается Если бы я пешочком прогуливался, то это, опа, грабли Аккуратно не наступи на грабли Если я наступлю, ничего не будет Они не той стороной, по-моему, лежат, да? Садовником, фига, ну а где, а где садовник? Во Франклина, прикинь <х estpress> где лунка? Я ее опять не вижу а, вон, наверное, да? Вот это, наверное, лунка, Лунка, скорее всего Флоп. Куда? А, это не лунка? Я не дам себе ударить туда Это не лунка Вот лунка Это лже-лунка Ай, переборщил Ч ⁇ -то задумался. Да-да-да-да. гейм. 4-4. Ну, а если он сейчас попадет, короче, у него будет 5. Он меня обогнал. А, 3. Я не понимаю. Ли Франклин все-таки выигрывает? Что-то вообще нихрена непонятно. Так, yeah, окей. Okay. Опа, как профессионалы бьют, а? Опа. Просто. Прям к лунке. Новый рекорд. Ваш ближайший драйв в кла клашку. Флажку. Кла клашку А что стоит? Он, наверное, в шоке, как я так ударил. И смотри, как это делается. Сейчас. Я должен. О, да, берди, берди, Франкен, Берди. Так, что у нас еще три. Франклин. А, Майкл, смотри, видишь, выиграл. Наверное, выиграл. Вот это желтое, наверное, это типа, кто выиграл ходку. Я так предполагаю. И... Оп! Блин, ну почти. Ну ладно. И так сойдет. Кусты, блин! Это нормально? Неиграбельная позиция. А почему я не перебиваю? Из неиграбельной позиции. Hey, Ты гла... Ему главное далее перебить, oh, а мне нет. Тебе... Тебе подыгрывают, блин. Тебе подыгрывают. Окей. Okay. Ладно. Опа, а это что за дичь? Смотри. Найдена часть. Часть корабля. Фига себе, прикинь. Я часть корабля нашел. В камне просто головой нырнул. Так, окей. Смотри, Оп, ну почти опять. Опять почти. Найс, nice найс. Nice, nice. Еще какой nice. найс. Ну, самолет летит. Exactly plan, huh? А я на грим попал, да? Или что, почему он по два раза бьет? Или я на грин попал. Просто. А, ну да, я на грин попал. Вот это, наверное, мой. А, ну ладно, допустим, вот так. Блин, переборщил. Ой, как переборщил. Ты видал, как переборщил? Если бы мне дали сейчас ударить, перед тем, как Франклин бил, я бы, наверное, забил. Лоп. Э -э -э. Нечестно. Двойной боги. Непонятно. Так, ладно. Только попробуй меня выиграть. Я тебе потом дам пиндюлей А, сюда же? Вот да Там что-то сломалось, короче, у него Ты видел? Какой-то кусок отлетел И Хлоп Идеальный удар Даже дерево перелетел Новый рекорд над бы Новый рекорд. Я только рекорды сшибаю. Только рекорды сшибаю. Не споткнулся бы старикану-то. Возраста уже не тот. Так, ладно. И хлоп Нет И А Блин, еще деревья Кака Кака Ну, ему песок сейчас помешает, он тоже далеко не допнет Почему два раза опять? Да, я не понимаю, почему он по два раза бьет Что за херня-то? Сейчас Смотри, неиграбельная, да, позиция Еще раз он сейчас будет бить Фактис. Что за бред-то? Почему я не бил? Почему мне столько раз не дают ударить? Франклин! Ты козел Ты знаешь об этом? У тебя подкупные судьи Конечно, вот за три удара-то я б тоже кунки добил. Ну что ж ты будешь делать? Все перекисил. Все перекисил. Снова грабли. смотри а если а что будет если я короче попаду прям в лунку возможно такое смотри О, блин переборщил ну, почти нормально он сейчас забьет смотри сейчас загонит а -а -а. Вот так. Да. No. Fire no horror. Horror, horror, horror. Так, еще один, короче. Еще один разок. Вот сейчас мы сделаем. Сейчас, сейчас я его сделаю. Франклин, держись. Прикинь, просто с первого удара, короче, попасть в лунку. Невозможно. Да? Наверное. Разбежались. Ага. -а. <с> Я думал, напугаю их, они разбегутся. Да блин, почему? Да что? В смысле? Во. <с> Еще один новый рекорд. <с> <с> да ладно. Самый длинный драйв в лунку. Сам ты ступит. Франклин был ступито Франклин был ступито Beautiful, beautiful life. Так. А сейчас прямиком к лунке. Лоб вот. И даже не перекинул. Хорошо. Вовремя на грине. В смысле вовремя на грине. Типа, так правильно? Типа, я так, так правильно сделал? Так должно быть? Да хорошего. А! Почему он опять бьет? Смотрим сейчас... В смысле? Какого хрена-то? Ты реально офигел, а? Нечестно, вот реально нечестно. Так. Идеальный удар. And... Берти! франклин Берти опять. Победитель Гольф Сантоса. Я выиграл. Я все равно... Я... Я, я, я вообще-то... Или я не выиграл? Кто выиграл? Ну, победитель, было написано. А, да, я выиграл. Я выиграл. Все, Я Франклину... Франклин, ты Лашара. Может тусоваться дальше, а если не хочешь, отвези меня домой. Тебя еще и домой отвезти. Лашара. Лох! Лох! Лох! Real man? Excuse, me. <laughs> Excuse me, понятно? Ладно. Поехали. Домой я тебя отвезу. So, Слушай, хочу тебя кое-что спросить. Этот город что, сводит всех I mean, с ума? We Когда мы сюда here, переехали, моя жена, сын, дочь, я. Мы все как будто свихнулись. Все как бы долбанутые. Этот город виноват? Или времена такие настали? Well, я тут всю жизнь прошел кореш Так что ты обратился не по адресу Но если взять тебя Меня, мою тетку и моих друзей Тогда выходит что кругом больные Оп. Ну да, да, да, да В этом городе просто Я уже говорил про это Вот эти чудаки, вот эти всякие Их просто куда-куда не плюнь Тут одни, короче, идиоты какие-то Какие-то больные Л отдохнешь там, проснешься, нормально будет все. Неподалеку есть кинотеатр. Не, не в кино, ну уже не пойдем. Уже наигрались. Надо в душ сполоснуться. Потом как-нибудь. И в кино сгоняем. А <говорот> это что? <говорот> Ладно, брат, рад был поедаться. Точно, да, еще увидимся. Это типа автобусовая остановка или что это? Что это? Куда я его привез? Он сказал домой вести. Он же не здесь живет. Ну, окей, ладно, допустим. <laughs> окей, друзья. Ну вот такая вот у нас серия получилась. Чисто Ну, поиграли в гольф, да. Можно будет э, в следующий раз теннис посмотреть, там, не знаю, в кинотеатр сходить.